Даже я в свои 64 надеру задницу МакГрегору. Известный американский тренер Флойд Мэйвезер-старший в очередной раз высказался касательно потенциально возможного поединка между его сыном Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором. Макгрегор не хочет этого поединка. Флойд его наизнанку вывернет. В ринге Конор выглядит ужасно, он уже показал лучшее, на что способен. Макгрегор – это только разговоры. Я уже говорил людям по телевизору, забудьте о Флойде, оставим его в стороне. Мне 64 года, и я надеру ему зад, выбью все дерьмо из него, в любое время, когда ему будет удобно, заявил мой везер старший в интервью Fight Hype.